Уже в ближайшее время Казанский федеральный университет ждут большие изменения. Перемены связаны с уточнениями, которые на минувшей неделе Министерство образования и науки России внесло в федеральную систему поддержки программ повышения конкурентоспособности вузов на мировой арене. А это значит, что главным вектором новой программы станет представление вузов как центров создания инноваций. Учитывая значимость КФУ в Татарстане, старейший вуз России будет иметь не менее четырех новейших центров в виде техно- и инжиниринговых парков, а также бизнес-инкубаторов. Планируется, что новейшие университетские центры ответят глобальным трендам в экономике, науке, медицине и многому другому. В начале задача стояла до 2020 года. Сейчас расширен горизонт, до 2025 год. С одной стороны, не поставлена еще одна задача. Помимо ведущих российских университетов, создать субъектов Российской Федерации не менее... В восемнадцатом году а двадцать году сто университетских центров инновационного технологического и социального развития регионов Главным отличием новой системы станет переориентировка рейтингов с глобальных на предметные. Таким образом, показателем результатов программ повышения конкурентоспособности будет вхождение в топ-100 или в топ-300 лучших вузов мира. Отметим, что Казанский университет имеет хорошую площадку для старта. По направлению лингвистика он уже входит в топ-200 по версии соответствующего рейтинга КОЭС. По остальным направлениям, в частности по естественным наукам, КФУ еще предстоит большая работа. Это говорит о том, что побольше молодежи должно быть. Вот людей, которые с амбициями, у вас молодых достаточно много. Значит, хорошая воспитательная работа, продвижение идет. Но дальше они остаются или нет, надо им позиции находить. Они должны оставаться в университете. Теперь Казанскому университету предстоит разработать новую дорожную карту в рамках программы стратегического развития. Представит ее уже в феврале следующего года. Работа предстоит серьезная, предупредил ректор КФУ Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Руслан Урозаев, Универньюз.